Меня Радует вообще всегда такие вот представления. Такие я имею в виду, когда вот артист выходит на поединок, знать как выходят львы, как выходили львы раньше в Колизее. И бывало что такое, что вот среди этих вот поединков все-таки и выживали некоторые. Вот я думаю, что сегодня такой же. Поединок мы, хоть не в Колизеях, хоть перед нами не львы э, и не гладиаторы, но я, я вижу просто сцену, как действительно это, это, это вот такой бой с незнакомой публикой. И задача артиста, конечно, завоевать. Полноправной хозяйкой сегодняшнего вечера и одновременно гости. Является замечательная женщина, Ирина Туманова. Она и автор, и исполнитель, и художник.